Сзади меня находится Успенский собор, как его люди называют. Здесь очень много туристов, на экскурсию приезжают люди. Я, я еле добрался на эту гору. Запыхался. У меня в одной руке пакет, под другой телефон. Такой вот памятник, друзья, на мой взгляд. Творение шедевр архитектуры. Друзья, вот такой вот черный кот а, перебежал мне дорогу. Давайте почитаем, что здесь написано. Что-то не видно совсем, почти ничего. Детушка Ленин. Такой вот он большой, а, важный, великий мождь. А, Друзья, такая вот красота. Посмотрите моими глазами. Памятник Я, чуть, я его чуть ли не пропустил Видите как все-таки Богу видимо угодно, чтобы я снимал для вас его я не, местная, я же здесь живу, не, может. не можете, да? А, но правильно будет Успенский собор, да? Не не Музей-заповедник Дмитровский Кремль Точно, значит не зря говорили а, Музей Открыт с 10 до 17 часов выходной понедельник, вторник. Мне уже пояснил один молодой человек, то что это называется, Дмитровский, Дмитровский Кремль. Так, давайте почитаем, что здесь написано. Священному мученику Серафиму и епископу Дмитровскому. Вот дорожка красиво выложенная. Такая вот... Аллея, или как ее назвать, не знаю, пишите в комментариях. Колокольня, что-то немного, и все. давайте попробую приблизить, вот, думаю, всем видно, словно живые, что-то хотят нам с вами рассказать, но не могут. кстати, фонарь, я здесь заметил, вернее, фонари. ручную работу прям такие как 18 наверное век давайте почитаем что на камне написано интересного друзья наоборот в древних фильмах когда а, их закрывали и вражество не могло войти в город также наверное здесь купец его жена очень интересно где да, же тут часы? А нет, наверное, раньше такую табакерку клали деньги. Приятно быть звездой YouTube. Кот, смотрите, какой код. прям как живой, друзья. А если его погладить, за ухом почесать. Мяу. Такая вот девушка серьезная стоит платье, все-таки раньше красиво красиво умели люди одеваться такой вот памятник блокадный Ленинград блокадником Ленинграда приезжайте, делайте селфи не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки, комментарии друзья, приезжайте сюда и вспоминайте детство на этих замечательных качей Привет, друзья, а также мимо проходящие люди, которые а, включили этот видос, этот, ви этот видеоролик и смотрят меня в данный момент. А, что вам сказать такого хорошего? Плохого, наверное, сегодня я ничего вам не буду говорить. А, нахожусь я в городе Дмитров. А, сзади меня, если вы можете наблюдать, если вы внимательный человек, увидите а, торговый центр Дмитров. А, также памятники некоторые, это все я на площади. Города Дмитрово нахожусь. Сзади меня памятник Юрию Долгорукому. Сейчас мы к нему подойдем, поближе его род, более внимательно рассмотрим. Смотрите, с вами. Меня спросите, почему я медицинской маске? Еще я называю ее наморжником, потому что в стране сейчас, но ну, не только в стране, по всему миру, а также и в России, где я сейчас нахожусь коронавирус, эта зараза медленно ползет, ползет по всему миру. Но, слава Богу, она уже э, проходит. Кстати, если мы про Бога начали, вот сзади меня храм. Я не знаю, видно вам или нет. Э, Довольно-таки красивый, золотыми куполами. Его мы тоже поближе посмотрим. Так вот, на чем остановились. На том, что этот вирус э, уже более-менее снимают карантин, он проходит. Поэтому э, все-таки я решил не рисковать сегодня, поскольку он до конца не прошел. Я решил маску не снимать. Да не только я, здесь очень много людей, кто ходит в маске, которую я называю «наморник», поскольку у меня проблемы с носом, мне тяжело дышать, и в маске вообще задыхаюсь. Но попробую как-то продержаться и вам что-то показать, рассказать. Более внимательно, друзья, рассмотрим этот город прекрасный, который называется «Дмитров». На мой взгляд он очень прекрасный. Здесь много чего интересного, можно посмотреть, и довольно-таки живописно, красиво, красивый, живописный город. Давайте, пойдемте, вернее, пойдемте гулять и посмотрим, что здесь есть интересного в этом замечательном, на мой взгляд, городе. У меня э -э, пакет в руке, э -э, в левый, а вправо я селку палку держу, поэтому я не могу спекулировать. может быть, видео более живое получилось, если бы я, как рэпер, махал руками более динамичная скажем так но сегодня вот не судьба как вы можете наблюдать сзади меня находится памятник юрию долгорукому давайте его поближе посмотрим рассмотрим вот такой вот памятник друзья на мой взгляд творение шедевр архитектуры давайте поближе подойдем и его рассмотрим я вот я взял такой вот э, ракурс, думаю, всем видно. Э, вот эта вот безумная красота э, Юрий Долгоруков. Э, почему Долгоруков? Потому что, видимо, у него руки длинные были. Но вот на памятнике видно, как он своей мощной длинной рукой, мужской, э, куда-то показывает или что-то пытается сказать нам с вами. Такая вот здесь э, табличка давайте почитаем что здесь написано что-то не видно совсем почти ничего выцвела она вся но думаю кому надо тут-то увеличить вернее поставить на паузу и как-то не знаю там сделать скриншот потом с яркостью поиграется и почитает но я в данный момент ничего не вижу толком поэтому давайте просто посмотрим как он выглядит этот Хотел сказать Илья Мурумбец, нет, Юрий Толкоруков, такой вот из бронзы, мужик такой большой, а сзади золотые купола, как у Михаила Круга, есть такая песня замечательная, всем известная, золотые купола, а вот так же и здесь, как у Миши в песне, а сзади мы можем наблюдать храм, церковь, храм, не знаю что это такое, потом поближе подойдем и посмотрим, познакомимся. Я вот так вот, он выглядит со всех сторон. Извиняюсь, если я не стану плохой оператор, просто селфи-палка как-то уже поднадоело и Руки устают ее держать, надо купить какую-нибудь приблуду более современную. Есть такая приблуда, э, стабилизатор, по-моему, так называется, чтобы когда устают руки, он балансирует и кадр не трясется. Картинка в кадре, вернее, не трясется. Сзади э, можно наблюдать памятника, вернее, спереди памятника подает Дмитров. Торговый э, дом, я так понимаю, Дмитров. Вот тут вокзал. Наверное, очень близко. Ой, наверное, очень быстро. Э, давайте помедленнее вот так вот покрутим камеру. Что-то едет к нам, приближается. Трактора, машины. Друзья, сзади меня находится Успенский собор, как его люди называют, здесь очень много туристов, на экскурсию приезжают люди, давайте поближе подойдем, может быть кого-то из местных спросим, как правильно, и что здесь называется и находится, потому что я здесь впервые, вернее снимаю впервые, а так я в своей жизни здесь третий раз, и то проездом был, поэтому мне довольно-таки сложно вам давать все это более красиво вынести. Друзья, ну вот мы подходим э, к этому месту, святому месту. Это Успенский собор, вот так вот здесь вокруг, довольно-таки живописно. Теперь это мое любимое слово, живописно. Так, на улице дождик маленький, моросит, если вы успели заметить. Наверное, капли тоже на стекло камеры падают. Давайте подойдем поближе и более близко рассмотрим это место. Святое место. Пусто не бывает, как говорится. Может быть, кого-то из местных жителей встретим и нам расскажут более подробно. Так, вот возьмем камеру. У меня солнцепалка. Более подробно. Что здесь и как. Что здесь и где находится, вернее. Есть тропинка такая, там сам собор и какое-то здание, пристройка. Я не знаю, что это такое. Да, я да, хочу. Хочу поснимать. Церковь. Про Успенский собор. Ну, если вам не сложно, Нет, конечно. Я не, я не местная я же здесь, как если не могу сказать. Не можете, да? А, Но ну, правильно, будет Успенский собор, да? Не знаю, не могу сказать правильно. Как, как он назван? Угу. Что, ну, в честь. Ну, как как? А про площадь вы говорили. Нет, это да, не я ничего говорила. С вами женщина другая разговаривала. Угу хорошо извинить друзья играют колокола можете увидеть а вместе со мной это чудо колокольня играли немного нельзя. давайте попробую приблизить вот думаю всем видно часы такие друзья, это торговый дом дмитров думаю всем видно а какая-то палатка Видимо, здесь сцена. Памятник Юрию Долгорукому. Мы его уже с вами рассмотрели немного. Там далее, потом поближе подойдем, будет памятник товарищу Ленину. Здесь молодежь гуляет, зонтиками. Это парк. Давайте вот так, более плавненько хотел сказать в онлайн режиме хотя для вас это наверное как онлайн режим и есть потому что я это снимаю и вам покажу Я вот это вот фонтан он находится на среди площади как вы можете наблюдать сейчас 2 июня воды в нем нет там вдалеке стоит товарищ ленин памятник давайте поближе его рассмотрим вот собственно говоря мы с вами подошли к товарищу ленину памятник давайте поближе его рассмотрим так может быть какая-то табли табличка есть с надписью а давайте как-нибудь где-нибудь найдем, если есть. Нет, к сожалению, здесь никаких надписей. Табли... Таблички не имеется. Думаю, всему вот так понятно. что это наш с вами. дедушка Ленин. Такой вот он большой, важный, великий. Может нашей страны когда-то был вождем в принципе ну и сейчас у вас памятник стоит в какой-то степени он тоже вождь как живой да вы можете наблюдать а на улице дождик моросит как могу вам показывать вот важный товарищ ленин так вот он стоит, даже в дождь, ему нипочем, все ни чем. Я вот такой вот памятник Юрию Долгорукому, сзади Успенский собор, ну а рядышком красуется сцена. Здесь, видимо, праздники, какие-то концерты важные, музыканты в личности приезжают в и проводят это. Организуют здесь праздники. Вот торговый дом Дмитров. Тоже видите, да? Надпись. Друзья, я вам всем советую приехать сюда. вот это замечательное место. Город Дмитров. И, и, и погулять. Просто поделать фотоснимки. Поснимать видео. Очень красивое место. Ну, необычное, скажем так. Много памятников. Архитектуры. Интересные. Я, как мы можем наблюдать сюда довольно-таки много людей заходит молодежи даже мне уже пояснил один молодой человек то что это называется Дмитровский, Дмитровский Кремль вот Дмитровский Кремль это правильно называется или Успенский собор много разных версий мне люди выдвигают такой кстати фонарь я здесь заметил Вернее, фонари. Ручную работу прям такие, как 18, наверное, век. А, такой вот интересно, как они ночью, когда зажигаются, наверное, очень красиво. Такая вот здесь дорожка. Из камней. И, кстати начинают играть колокола так давайте еще раз этот фонарь посмотрим и вот как можете наблюдать колокольня вам уже показывал друзья совсем недавно дождик прошел давайте прогуляемся по этой мокрой дорожке из камней олейка такая есть этот фонарь вот он как будто, знаете, я окунулся в прошлое, лет на 200 назад. Надеюсь, вы со мной тоже. Такой вот... Фаналь. А, вот дорожка. Красиво выложенная. Такая вот... Аллея. Или как ее назвать, не знаю. Пишите в комментариях как правильно будет обозвать вот эту всю дивную красоту у меня листьями прям в лицо, ветками <смех> умыли меня ветки скажу что открой глаза посмотри, какая здесь красота да, я как будто во сне или проснулся где-то в райском месте здесь правда очень красиво Сейчас второе июня, второй день лета, вот я решил выбраться, вернее выбрался на выходных. Я на вахте, вам уже говорил, выбрался в этот город и решил поснимать. Надеюсь, удачно, удачно поснимаю. Видите, у меня пакет в руке, мне мешает немного проводить съемку, но его девать мне некуда, здесь камер хранения нет, поэтому давайте уже с этим смиримся, вернее мне придется с этим смириться видимо. Друзья, как можете наблюдать, вместе со мной, моими глазами, здесь э, довольно таки много хвойных растений или как правильно, я не знаю их обозвать, пишите в комментариях, такие вот папоротники, наверное. Я немного замерз, меня немножко снабит, я стараюсь э, держать, поскольку надо поснимать более-менее нормально для вас. Мои дорогие друзья, подписчики или просто зрители, которые случайно наткнулись на этот видеоролик и решили вместе со мной побывать в этом прекрасном, замечательном городе. Вот такой вот скверик и Кремль, Дмитровский Кремль. Друзья, такая вот красота. Посмотрите моими глазами. Ветер, думаю, слышно, как а, шум, шум, как шумит микрофон, панит, вернее, а, в видеокамере, в телефоне в моем, а, потому что здесь ветерок, но, как говорится, хорошо, что не сильный, и более-менее надеюсь, меня отчетливо слышно. Такая вот красота, друзья. Друзья, вот и колокол, который звонит, а, звонит, а, но мне кажется, что это аудиозапись здесь стоит, где часы. Потому что только что он прозванивал, но не было звука. Друзья, пойдемте почитаем, что там написано, может быть какая-то информация есть, потому что из местных сторожил я никого не вижу. Чтобы он мне смог подсказать я попробую еще потом попозже поснимать об этом об этом городе о Дмитрове но уже найму экскурсовода вернее договорюсь может быть даже за оплату за какую-то чтобы мне человек более подробно конкретно все рассказал небесные защитники воинства что такое выставка? Здесь даже музей есть, мне, кстати, сказали, есть музей, надо зайти посмотреть, что там интересного есть. Друзья, здесь есть памятник. Не знаю, как правильно. Опять же пишите в комментариях, как неровно, как неровно камера прыгает. Видите, сюда я иду. Здесь камушки и камера трясется а может из-за того что я замерз немного Но все равно я сюда вернусь для вас поснимаю а пока что пока что вот так думаю вы меня за это не особо будете злы. так давайте почитаем что здесь написано священному мученику Серафиму и епископу Дмитровскому да, вот он. Сначала подумал Серафим Саровский. Наверное, нет. Пишите в комментариях, как вы считаете, правильный будет. Вот такой вот. Священник, мученик. Священномученик. Очень красиво. Бутон живой. Тут тоже табличка, табличка, на ней почти ничего не видно. Друзья, давайте почитаем, что написано на этой табличке. А, памятник священномученику Серафиму. Памятник священномученику Серафиму Звездинскому. А, епископу Дмитровскому в 1920-1922 года жил у Дмитриев и вел службы в Успенском соборе. Я думаю, вам и так все понятно, дальше я читать не буду. Это будет очень долго. Шуку еще раз. Давайте посмотрим. А -а -а, памятник. Очень красивый, на мой взгляд. Друзья, вот такая вот дорожка. Вот, такой вот памятник, думаю, вам всем видно. Он девушка какая-то зонтиком идет. Хотя дождик уже закончился, немножко капает. Такая вот красота. всем видно друзья играют в колокола и опять немножко совсем а хотя нет. Мы с вами, нам посчастливилось послушать, послушаем как они играют. Друзья, ну вот мы на территории собора. Какая неровная поверхность камушки везде. Безумно красиво, но снимать жесть как неудобно. Еще пакет этот руке, который на перевес э -э, со штативом. Штатив у меня профессиональный, довольно таки весит полно меня снопили. я Вот такие вот тюльпаны или розы Давайте поближе посмотрим Здесь цветут Опять же Дорожка такая неровная Это наверное тюльпаны Безумно красивые цветы На мой взгляд может кому-то не нравится И даже срывать жалко Такие как маки, тюльпаны, собор, не тюльпаны, парк, еще один памятник. Давайте поближе подойдем и посмотрим, что это за памятник. Друзья, я решил снять маску, чтобы было более Четко меня слышно, разборчиво. В маске, наверное, вообще ничего не было слышно. А, здесь людей нету почти, поэтому думаю, это не противозаконно. Табличка. Извините, а у не местный житель, нет? А не может что-нибудь рассказать, вот, э, вкратце что-то рассказать об этом месте? Вот люди не знают. Рам, рам, да. Можно он меня сфоткит и мы увидим А, да конечно Друзья, ну вот еще один шедевр архитектуры Такой вот, два старта такие вернее Вы спросите какие Бесловно живые Что-то хотят нам с вами Рассказать, но не могут, поскольку они из бронзы У одного в руке какая-то книга или шкатулка, наверное, это Библия все-таки книга. У другого такой вот колст, свиток. Свиток, да, правильно будет свиток. Давайте рассмотрим более подробно. очень очень красиво друзья как красиво безумно красиво почему-то мне кажется что они живые когда-то все-таки они были живы давайте почитаем здесь тоже есть памятка памятник святым кириллу и мекодию вот Памятник Кириллу и Мефодию святым, равно апостольным греческим христианским просветителем и создателем славянской азбуки. Открыт 26 мая 2004 года. авторы Давайте автора упомянем видеоролики Скуп... а. э. в видеоролике Скульптор А.Ю Рукавишников, архитектор РВ Гарский. Очень интересно. Приезжайте сами, посмотрите своими глазами. Вы ну, можете моими также посмотреть, не выходя из дома. Но, наверное, было бы интереснее приехать и самим посмотреть на все это чудо. Все-таки Россия э, наша необъятная страна. А, как говорят, есть такая пословица, Россия необъятная. Все-таки это точка, поскольку очень много мест красивых, я даже не думал, что есть такие места, Теперь вы со мной знаете, что есть такие места красивые. Давайте дальше с вами пойдем. Проведем, вернее, я проведу вам эту экскурсию. Пока что один. Надеюсь, в дальнейшем я еще сниму ролик. Друзья, вот такой вот парк. Думаю, всем мобильно, как и мне. Здесь люди сидят, отдыхают на лавочках, гуляют. молодежь гуляет друзья парк думаю всем видно как и мне всю эту красоту и вражество не могло войти в город также наверное здесь это ли какой-то выход ну с какой-то стороны это и выход вот. очень оригинально интересно это с, древ... с давних времен с древних или это просто так сделали для декора для декорации но все равно очень интересный исполнение Девушки молодые, если они вот очень мило. такое вот здесь болотце или озеро? Больше на болотце похоже. Болото такое. Шайка здесь, наверное, не живет. Лебедей не видно тоже, лутоп тоже не видно. Давайте, почитаем, что на камне написано Интересного э, Давайте я вам почитаю А тут на латыни люди А я латынь не знаю Я думаю, кто знает, переведет, Что здесь написано И подкова Только почему она расколтая кто понимает, пишите в комментариях Или не знает историю этого места, этого камня и этого полкового. Пишите в комментариях. Друзья, это, думаю, выход в город все-таки. Опять дождик начинается, моросит. Да, наверное, это выход в город. И вот ворота. Да, а, кстати, друзья, здесь есть тропинка, <смех>, наверное, смешно выгляжу в кадре вот с этой штукой, с этой маской, с ошейником теперь, а не намордником. А давайте по этой тропинке поднимемся. Вот эта тропиночка наверх. Снимаем сверху а, обзор весь на город, весь вид. Ну, не на город, на площадь где мы были с вами, где памятник Юрию Долгорукому, где девушка Ленин, старый стоит. Давайте поднимемся и снимаем уже оттуда. Потому что я заметил сразу этот холм э, Лигара, как обозвать, как правильно будет, опять же пишите в комментариях обязательно. Ставьте лайки. Э, можете дизлайки ставить. Подписывайтесь на мой канал. А канал называется Жека. Советуйте его друзьям, чтобы побольше людей могли увидеть всю эту красоту. Так, ну вот мы с вами поднялись. Я не поднялись, я немного запыхался, вот, но думаю, это не так страшно. А это того стоит. Да. То, что я делаю сейчас, это стоит того, чтобы запыхаться немного. Ну, вот такой вот вид нам с вами открывается нашим глазам пойдемте дальше видите какая дорожка не короткая и протоптанная она видимо здесь люди частенько так ходят и снимают отсюда все происходящее себя фотографии видео я думаю я здесь такой не один блогер который побывал и поснимал а если один то первооткрыватель вернее это очень круто что именно я здесь побывал и что-то для вас поснимал здесь таблички не было значит сюда можно наверное залазить ходить так. Ну, как говорю, игра стоит все вещи. Думаю, меня не заберут. Никуда. А, Правоохранить себе. Полицию, если ты не Я сам иногда нашу полицию до конца не занимаю. Но... Думаю, ничего страшного я не делаю. Ничего противозаконного. Такой вот вид смотрите друзья красиво очень красиво Эх, друзья друзья знали бы вот какой здесь воздух на самом деле в городе да я нахожусь Такая вот красота друзья Дмитров, торговый дом и площадь давайте сверху я снимаю площадь чтобы более более более более на ладошке было тебе. такая вот друзья площадь Вон он, Юрий Долгорукий Привет, Юрий Долгорукий Дедушка Ленин тоже Стоит в одиночестве Нет, они вот так Напротив друг друга Обмениваются приветами Всех поднятые руки Типа, привет И я вам говорю Привет, друзья, подписчики Просто мимо проходящие люди Такой вот вид Площадь Пойдемте обратно Я такая вот здесь размытая дорога Я иду Чтобы не упасть а, Здесь прям как трещина посреди Планеты Земля Как раскол такой Это, Видимо вода, ручей намыл Пойдемте дальше Вниз Спускаться будем бежали нет, два мне нам с вами упасть. здесь лавочки друзья еще раз вам покажу какая дорожка нет не красная дорожка она из камня намного интереснее на мой взгляд круче мои любимое слово за кул. It's the pool Вот правильно Такая вот, друзья, красота yeah, вот такая вот красота здесь В Вот лавочки Вот эти вот фонари Дорожка Которая уже Наверное, очень много людей По ней ходила И ходит, и будет ходить Когда уже нас с вами не будет Люди будут сюда приезжать И любоваться всей этой красотой Как мы с вами в данный момент Сейчас, сегодня Здесь Любуемся Мы с вами на заднем дворе Успенского собора Или Дмитровский кремы Правильно пишите в комментариях вот Здесь сар. сирень цветет Сейчас 2 июня Она уже заканчивает свое цветение Но еще, все все-таки нас радовать с вами будет Может быть недельку или две своими цветами Бутонами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 Со святыми упокой душу усопших твоих на месте погребенных имена из латынь друзья латынь пишите в комментариях может это не латынь какая-нибудь полу -латынь. я не очень в этом соображаю ученой степени не имею поэтому не настолько начитанный человек поэтому пишите друзья пишите в комментариях как э, правильно это все э, перевести, прочитать. Вот так это все выглядит. Делаем скрины, читаем или жмем на паузу. Ну а здесь это яблоки, наверное. Да, похоже на яблони яблони сад безумно красиво а... А там сиреника думаю всем видно ну еще и дождик конечно придачу да. здесь симпатичненько друзья ну вот я случайно наткнулся на а, вот это вот, а, как ее назвать, а позвать, афиша или табличка Музей-заповедник, Дмитровский Кремль. Точно, значит, не зря говорили. А, музей открыт с 10 до 17 часов, выходной понедельник, вторник. Так, здесь красиво, мы, мы в него с вами обязательно зайдем, попадем в комментариях, друзья, хотели бы вы побывать вместе со мной в этом э, музее, и чтоб я для вас поснимал, э, что там внутри находится. А также э, не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, комментарии, также можете улепливать мне дизлайки, для меня это не настолько важно, главное ваше внимание, важно, для меня важно, э, то есть важно ваше внимание, Подписывайтесь на канал Жека. Не забывайте рассказывать друзьям, что есть такой Жека, есть такой канал. Может быть им станет интересно. Друзья, вот и заработал фонтан, как вы можете наблюдать. Прям как по моей просьбе, по моей молитве. Бог я услышал, что я приехал поснимать это замечательное место. И водичка пошла. вот фонтан друзья, если вы мне не верите, то что э, именно сегодня вспомнилась водичка вот вы можете наблюдать ради меня э, заработал фонтан вот я вам покажу всю Все панораму надеюсь за мной видно поэтому Приезжать сюда, не знаю, можно в нем купаться. или нет. точно нет. Друзья, хочу вам показать еще один парк, который сзади находится, сзади площади, позади меня вернее площадь. Вот позади меня площадь, где мы с вами проводили съемку. Здесь есть замечательный, замечательная афиша, кстати, тоже замечательное, но есть замечательный э, парк, аллея такая. Аллея даже, замечательная аллея, мы так обзовем. Здесь э, магазины через дорогу. Тоже довольно-таки симпатично сделано все. Такой вот парапет, а на нем э, прохожие люди и магазины, кафешки, все что душе угодно выбор а, превеликий так теперь мы идем качелям тут, кстати народ тут есть качели очень интересные да, можно на них кстати даже нужные вот тут уже, тут уже их занял давайте посмотрим быстрее быстрее пока не ушли там катают такие вот качельки на них катается молодежь довольно таки интересно интересно, задорно, забавно девушки смеются, катаются на такие качели Довольно такие прикольные Можно даже Прокатиться на них Такие вот качели Можно вспомнить детство и Прокатиться на этих качелях Друзья, приезжайте сюда И вспоминайте детство этих замечательных качелях, а мне пора бежать дальше и показывать вам дмитро Друзья, мы подходим к еще одной площадке, качели остались позади нас, здесь что куда ни шагни? везде скульптуры всякие, интересные памятники, скульптуры. Есть на что посмотреть, не только на людей в масках э, против коронавируса, от коронавируса вернее, а еще и на интересные памятники. Так, ну это не памятник, а что-то, наверное, другое. А, а может и памятник, давайте посмотрим, но все равно очень интересно, Смотрите, прям как настоящие. Очень интересно. Давайте почитаем. Так, друзья, давайте почитаем. Ансамбль скульптур Митропчан. Разных сословий горожане. Короче, горожане разных сословий. Скульптурный комплекс горожане. Скульптуры, изображающие типичные жителей нашего города. 18-19 век. Композиция состоит из одиночных скульптур огородница и учительница странник и двух парных купец с купчихой и дворяне так ну их пока я не вижу надо посмотреть вон они стоят пойдемте посмотрим так, какие там дворяне купец с купчихой так вишневый сад кафе интересное название вот такие вот скульптуры. Очень... А... Теперь я знаю, как их называть. Это, наверное, купец. А его жена. Очень интересно. Где же тут часы? А нет, наверное, раньше такую табакерку клали деньги. Вместо кошелька использовали. А в другой руке у него кейс. Такой вот сундук. Очень интересный, да, неужели раньше сундуки носили, он же тяжеленный. Но в принципе, раньше люди были намного статнее, чем сейчас. Здоровее, не курили, не пили и коронавирусом не болели. Такие вот интересные культуры. люди друзья мы подходим к другой скульптуре я даже так ее наверное, побоялся обозвать а вдруг по лицу получу я такая вот девушка серьезная стоит такое платье все-таки раньше красиво красиво умели люди одеваться а со вкусом и очень интересно что-то у нее в руке а, наверное это у нее какие-то тетради или книги и и, и и давайте почитаем совершенно случайно увидел а, то что вот скульптурная группа дизайн Городские жители, учительница гимназии, наверное говорю, не у тетрадки, наверное, дневники двоешников. когда ты с моими дневниками. Также ходила учительница. А, правда, не поворот. Так, друзья, а это у нас, наверное, странник. А что вы хотели? Я не местный, извините, здесь не проживаю и не знаю. Я на экскурсии для YouTube канала снимаю. А вы не, не знаете вот про храм, про этот ничего? Ничего мне сказать не, рассказать не можете, да? Ничего хорошего сказать. Сколько просто я людей вот э, обошел, никто мне ничего сказать не может. То есть все не местные, все туристы, все приехали смотреть. Наверное, мне придется экспедитора просить, платить деньги, чтобы мне рассказали, показали более подробно. Слушай, вот, на да просто. там закрыто все. Почему Коронавирус, вы... карантин. А, да, сейчас еще. Но это тут, вот, тут правильный ход, федеральный код, да я был там. Был спасибо большое. Пожалуйста, очень приятно было. Старый город. Я живу в Яхране у детей. Uh -huh. И наш город есть построен из классного кирпича. Uh -huh. Я его так и называю. Если иду на площадь, так и называю. А вы можете подписчикам сказать, что город э, красивый, что приезжали. Очень. Я может тоже приеду. Яхрама называется, да? да? Город Яхрама, это недалеко отсюда. Ага. И я всегда говорю, он построен только из красного кирпича. Я всегда говорю, что пойдемте на Красную площадь. А вас как зовут, извините? Меня зовут Елена. Меня Евгений очень приятно. вы Из какого города? Я, да я вот езжу, я вообще с Воронежа. Приятно. Вот, Я и... Взаимно. Очень приятно. Очень приятно быть звездой Ютуба. Спасибо вам большое. Друзья, такая вот девушка, такой вот памятник или что это скульптура, скульптура мы с вами чуть не забыли, это скульптура. Тоже, на мой взгляд, интересная. Но, ну, конечно, та девушка мне больше понравилась. А более интересная. Но это тоже ничего довольно-таки. Это, наверное, кре крестьянка. А та более из богатого сословия у нее платье, конечно, было поинтереснее. Хотя, хотя, корзина, вот даже кот, смотрите, какой кот. Прям как живой, друзья. А если его погладить, за ухом почесать. Мяу. Меухнет, да, за шею почесать. холст трубой. Друзья, еще вот такое вот интересное капе. Здесь есть такая вот архитектура с балкончиком прям выйти и насладиться. Вот девушка все уже видели. А, нет, мешает. Мешает обзору вот эта гора, да? Наверное, если бы я был владельцем этого кафе, вот этого, вот, я думаю, замечательного, я бы, наверное, трактором ее сравнял, чтобы открылся вид. Ну, вид закрыт, видимо, открыт, но не для всех. А, пойдемте дальше. Кстати, забыл. Такая вот интересная есть детская площадка. Для детей. Друзья, вот такой вот черный кот а, перебежал мне дорогу видят да э -э -э. а может быть не перебежал если б я шел вот сюда а я иду сюда хотя кто его знает он он подлец взял и перебежал и убежал как-то неправильно на самом деле я, я добрался на эту гору Запыхался, у меня в одной руке пакет, а в другой телефон. Вот такой вот а, вид храма. Не знаю, а лучше снимал или хуже. Но здесь я тоже захотел поснимать снимать. Если наверх, наверх залезть, еще будет интереснее а, на ту гору или как холм на тот холм. Я уже что не хочу, это вот так а, Наверное, пора. Пора пора. Друзья, вот я подхожу уже к вокзальной площади и случайно увидел, ходил-ходил здесь вокруг куда около. Что-то так и не наткнулся. Вернее, наверное, не получилось попасть именно на это место. Не увидел. Такой вот памятник, блокадный Ленинград, блокадником Ленинграда, такая вот голограмма, или как ее назвать, опять же, пишите в комментариях, если где-то делаю ошибки, я не такой умный, как могу показаться на первый взгляд, поэтому меня исправляем, пишем под видео что я неправильно сказал вкусником фашистских лагерей проезжая часть ездят автобусы не очень хорошо все видно мой дедушка тоже продедушка вернее прошел там ну, лагеря и также воевал и также дедушка военные годы тоже расстав поэтому и бабушки тоже поэтому почтим память жалко у меня нет цветов чтобы возложить вот он вечный огонь у кремля есть свой, свой вечный огонь также и здесь есть дмитровский кремль наверное почему он так и называется есть вечный огонь бабшем за родину 1941-1945 а, солдат, а, Дмитровский Вечный Огонь. Наверное, такого вы мало где увидите. Вот эта стена с именами всех погибших, я так думаю, людей в те годы, которые били за нашу с вами независимость, свободу и чтобы мы с вами жили. Люди ходят на меня, смотрят, улыбаются. Наверное, никогда блогеров не видел. Пойдемте, наверное, дальше. Друзья, я этого катаги только можно почесал. Не буду пошли, чесал только в одном месте, наверное. Поэтому приезжайте, делайте селфи. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, комментарии. Копия ему дал даже имя, вачка тоже вам говорит, что не забывайте подписываться на канал Джека, обязательно подписываться, также рассказывать про канал своим друзьям, чтобы они тоже подписывались, ставить лайки, ну дизлайки тоже, я уже повторюсь не раз, можете тоже ставить мне, вот мне там, может быть, не только мне на другие каналы, зайти, нагадить там. Ну наверное лучше ставьте вот такие вот жирные лайки подписывайтесь и кстати внизу под видео будет к описанию, в описании к ролику указаны адреса моих изгонных кошельков и номера моих карт, куда можно отправить какую-то сумму на поддержание моего канала для развития скажем так больше как для развития что я поездил и поснимал для вас побольше если вам конечно интересно смотреть мои видеоролики вот. А кому не интересно, ну, я думаю, есть много других блогеров, э, кто намного интереснее рассказывает, э, качественнее снимает. Э, а у меня пока что так, поэтому не забываем ставить лайки, комментарии.